Доброго дня, участники Немиркин шоу! Ваш друг ведет себя немного более чем дружелюбно? Может быть вы чувствуете, что вы ему нравитесь? Вам может показаться это странным, но нет ничего необычного в том, что людям начинают нравиться их друзья. Вы стали друзьями, потому что вам что-то понравилось в другом человеке. И эти чувства иногда могут переходить грань между дружбой и романтической любовью. Но когда вы подозреваете об этом, ситуация может оказаться запутанной. Возможно, вам кажется, что будет слишком неловко спросить их об этом напрямую. Вот шесть признаков того, что ваш друг на самом деле хочет стать вашим любовником. Первый. Они хотят быть рядом с вами все время. Когда вы общаетесь в группе, они отводят вас в сторону, чтобы поговорить. Сидят рядом с вами каждый раз или ходят только рядом с вами? Или они пытаются найти способ провести время с вами без группы? Проведение времени с человеком, который вам нравится, быстро становится приоритетным. Вы всегда хотите быть рядом с ним. Даже сидение в тишине возбуждает, если рядом с вами находится ваш любимый человек. Если ваш друг старается проводить с вами как можно больше времени, чем обычно, это может означать, что они хотят быть больше, чем просто друзьями. Возможно, они также пишут вам больше, чем другим, и кажется, что они не так заинтересованы в них, как в вас, и могут немного ревновать, когда у вас есть планы с кем-то еще. Второе. Они хотят делать совместные фотографии. Они постоянно достают свой телефон, чтобы сделать с вами селфи. Когда они захотят создать с вами более глубокую связь, им будет не до групповых снимков. В галерее их телефона может быть много фотографий, на которых вы только вдвоем. Это может быть признаком того, что они настолько влюблены в вас, что проводят дни напролет, рассматривая ваши фотографии и мечтая о том, что могло бы быть. Номер три. Они всегда рядом с вами. Отказываются ли они от всего, чтобы провести время с вами? Готовы ли они проехать через весь город, чтобы встретиться с вами и выпить чашечку кофе? Когда кто-то испытывает к вам глубокие чувства, он готов пойти дальше и дальше. Тогда получасовая прогулка под дождем, чтобы увидеть любимого человека, не кажется чем-то ужасным. Они внимательнее прислушиваются к тому, что вы говорите, чтобы лучше вас понять. И самое главное, вы уверены, что они не бросят вас, когда вы больше всего в них нуждаетесь. Знаете ли вы кого-нибудь еще, кто всегда будет рядом с вами? Ну, это не Миркин. Поскольку в наши дни так много людей запутались в своих проблемах в отношениях, мы как никогда стремимся сделать контент об отношениях более доступным для всех. Супер спасибо, что вы с нами. Знаете ли вы, что подписка на канал Немиркин и нажатие кнопки «Нравится» может заставить того особенного человека захотеть быть с вами больше, чем просто другом? Шучу, но все же это будет много значить для нас. Номер четыре. Они замечают изменения в вашей внешности. Делали ли они вам комплименты, даже когда вы только подстригли волосы? Или когда вы впервые надели красивую рубашку? Они быстро замечают каждую мелочь, которую, как вы думали, никто не заметит. Если это описание подходит к ним, значит они внимательны. А внимание к человеку – это, как правило, явный признак привлекательности. Вероятно, они не могут оторвать от вас глаз, а замечание таких мелочей, как шляпа, дает им возможность незаметно сделать комплимент. Номер пять. Они нервничают рядом с вами. Не кажется ли вам, что в последнее время они нервничают или чувствуют себя неловко рядом с вами? Находясь рядом со своим избранником, вы можете чувствовать себя настолько волнующе, что на время забываете, как разговаривать или ходить. Они могут трогать свои волосы или поправлять одежду, тревожно поглядывая в вашу сторону. Возможно, им кажется, что рядом с вами они должны быть идеальными, и они боятся все испортить. Они хотят, чтобы вы считали их лучшими, поэтому они стараются быть лучшими, когда находятся рядом с вами. Так мило. И номер шесть. Они избегают темы любви. Это может быть больно – видеть, как твой друг влюбляется в другую. Если ваш друг заинтересован в вас, он не будет говорить о любви в вашем окружении. Они вообще избегают разговоров о личной жизни, будь то ваша или их. Они меняют тему или ведут себя нервно, когда кто-то спрашивает о любви. Вполне возможно, что у них не хватает смелости открыто говорить о своих чувствах к вам. Поэтому они предпочитают оставаться в своем маленьком пузыре, надеясь, что вы заметите их привязанность. Любовь – сложная штука. Вы никогда не можете знать наверняка, что заставляет сердце человека биться быстрее. Попробуйте проводить с ними время так, как вы всегда это делали. Если они вам тоже нравятся, вы можете побудить их сделать первый шаг. Даже если вы все еще сомневаетесь в их чувствах, время покажет наверняка. А может быть, они сами скажут вам об этом. Кто знает? А что думаете вы? Может быть, между вами действительно есть искра? Знаете ли вы о других признаках, которые не были упомянуты? Не стесняйтесь оставлять комментарии с вашим опытом, отзывами или предложениями.